И всем привет, ребята, с вами я, Суперпром. Извиняюсь, то, что у меня так долго не было. Просто ну, у меня там была одна проблема в программе. Ну, про... ну и вот, я ее решила с... снова с вами. Хочу вам сегодня дать важный совет по игре Майнкрафт. И есть, как вы знаете, одиночная игра и сетевая игра. Вот Закончим сетевую игру, смотрим. Вот тут у нас есть список серверов. Вот уже понятно. Вот смотрим, и ребята. вот. В списке серверов может оказаться вот этот вот с, север, который славится своими ведьмами, чертями, нечистой силой и прочими подобными аномалиями. Вот, ребята, собственно, сколько раз увидите у себя в списке серверов сервера LFMC, столько раз, блин, удалите его чертям собачьим. И где же тогда играть, спросите вы? А, канал SuperPro227HD рекомендует. Играйте с нами сервер vimmc.ru самый хороший режим, я на всякий случай еще оставлю IP его в описании вдруг вы ну, тут фигово прочтете, зрение может у кого-то плохое, ну короче, оставлю вот хороший очень режим игры ну поменьше читеров, чем на LATIMC и тут хотя бы в описании этого сервера не врут вспомните сервер LATIMC, там всегда говорили этот, то что а, и там нету дюпа. Так вот, это все неправда. На самом деле, там был очень жесткий дюк на Бедварсе особенно. Там было до хренище железо, можно было надюпать. Но, ребята, вот тут хотя бы нормальный, короче, сервер. Также, ребята, что хочу сказать по поводу сервера LATMC. Если прокрутить вот, вот есть админы, которые там в чате пишут всякие команды там на этом сервере. Так вот, если прокру... прочитать все их вот эти вот команды за данный период, можно услышать страшные матершинные заклинания на ифрите, Запомните это. И вот, ребята, сервер YMC. Играйте с нами, играйте больше, чем мы.